Добрый день, коллеги! Очень часто мне задают вопрос, стоит ли работать с системой ДМС, насколько это выгодно, насколько это перспективно. И на этот вопрос я всегда отвечаю как бы в двух вариантах развития событий. Если у вас есть уже сформированная база, и вы уже действительно хорошо зарабатываете на физических лицах, то это будет для вас дополнительным источником доходом. Если вы только начали работать, и у вас еще недостаточный поток физических лиц, то это будет что система ДМС позволит вам привлечь новых физиков, новых страховых пациентов, на которых вы сможете действительно заработать. Существуют определенные правила игры ДМС, которые описываются взаимодействиями участников, и какие все-таки есть схемы взаимодействия, и что вы в результате получите. И вот как раз вот об этих правилах игры я буду рассказывать на своем, на своем цикле в Черном центре Мегастрон.